Что ж, дорогие мои друзья, Lion7 начинает в обороне, агрессив в атаке, и это пистолетный раунд. Состав коллектива Lion7 это Midnight Storm, XGodZ Player, Андрей... Наверное, Андрей, я так полагаю. Тайкейт и КТ Фриз. Ну и за коллектив агрессив, разумеется, выступают сегодня... Ну, я не знаю, как называть этот никнейм. Давайте повредумаем вместе. Uh, ну, короче, давайте назовем его рыжий, раз уж он рыжий побежает, давайте он будет сам рыжий. Вич Блейдс, Матукас, вот без понятия, куда там ставить ударение, ФБФБ и Киргол. Ну, собственно, здесь какой-то небольшой прессинг от коллектива Агрессив просматривается на точку А. С котов уже прилетает минус от Матукаса, кстати говоря, вооруженного ЮСПОМ. Вот непонятно, выбил ли он этот Юспи или купил его заранее, но, во всяком случае, девайс помог. Ух ты! Хорошее попадание от ФБФБ, ФБ, ну и добивание в результате достигает все-таки цели. Миднайт шторм погибает. И последним остается, ну, видимо, наверное, все-таки Андрей. Ну, будем называть его Андреем. Хотя, может быть, это, конечно, и Эндри какой-то, но, тем не менее. Получает он в бубен от ФБФБФБ ФБ, ФБ, и вот вам и ФБ, как говорится. 1-0 в пользу коллектива Агрессив. Ребята забирают пистолетный раунд, и с чем их действительно, конечно же, можно поздравить. Но главное не расслаблять булочки, как вы знаете, потому что расслабленные булочки порой приводят к жутким камбэкам. Поэтому все-таки... Натиск, который Агрессив сейчас пытались э, демонстрировать по всей карте И на точке А, и, как вы видели, бомба была даже установлена еще и на точке Б э, То есть по всем фронтам, и вот главное не сбавлять Но, как вы видите, lion 7 начинает раунд куда более успешно, чем их соперники Три минуса от Львов, и от команды Агрессив остается только два человека Это Матука с ФБ Матукас попадает каким-то невообразимым образом в голову Миднайт Шторма, ну и тиммейт Матукаса, кстати говоря, делает еще один минус на Миду, ситуация 3 в 2. Ну, по ХП, конечно, битые игроки обороны, но вот вопрос, как грамотно распорядиться позициями, и вот КТ Фриз прекрасно знает, как распорядиться Позиций, заходит в спину и делает, ну, достаточно важный минус Да, к сожалению, погибает, но оставляет соперника на неприятнейшей ситуации 1 в 2 и даже здесь не удается поставить бомбу Так что, дамы и господа, счет становится 1-1 И вот он, внезапный переворот Я же говорил, булочки лучше все-таки не расслаблять Спасибо, все отлично. Удачи тебе, брат. Асадбек, спасибо большое. Ты лучший комментатор, брат. От души. От души. <клес> ну что, понеслась. Теперь уже на этот раз пистолеты у коллектива агрессив. Главное, чтобы эти качели в результате все-таки устаканились. И хоть какая-то команда... Ух ты! Да ладно, матука Какие сумасшедшие хедшоты Раздает этот человек Дигл в его руках, это действительно, судя по всему Страшное Какое-то оружие. И годплеер вместе с и Андрей сделали по минусу. Ну и Кирго вместе с Матукасом остаются вдвоем. Матукас погибает, к сожалению. Его 1 хп это все-таки не такой уж. И внушительное количество хелспоинтов. Но вот Кирго при этом сотый. А у соперников даже нету 50 хп на двоих. Кстати, Кирго еще и бомбы обладает. Поэтому вдвойне интересен этот раунд. Но тайминги, боже мой. Ну спиной открывается под Эндре. И ситуация меняется... В диаметрально противоположную сторону, дорогие друзья Счет 2-1 в пользу коллектива Lion7 Беда Беда сейчас произошла с э, коллективом Агрессив Я считаю, конечно, что Киргоу здесь находился на голову выше своих соперников И просто был обязан выигрывать этот раунд Но, к несчастью, э, спиной Открылся, опять-таки, очень-очень неудачно Матукас не литовец Да я вот тоже, кстати говоря, Женя об этом подумал Потому что уж больно похоже на какое-то литовское слово Ну или имя, я просто не бум их языке Тайкей! Да ладно, трипл килл! И, кстати говоря, разменного минуса так и не последовало В результате игрок обороны просто закрыл трех соперников на меду И остался в живых Вот он, вот он, выживший, дамы и господа Последним остался ФБ-ФБ, 59 хп в его распоряжении, у него есть девайс, но нет бомбы, насколько я понимаю, бомба похоронена где-то на меду, увы, на карте Тускан бомба почему-то отображается, ну, абсолютно так, как ей заблагорассудится, вот она то отображается, то нет, а бомба, кстати, лежала в респауне, забавнейшая история, потому что почему-то постоянно ребята выбрасывают бомбу в респе кстати, из-за этого частенько проигрываются раунды. Вот справедливости ради, лучше все-таки такими вещами не заниматься. Ну что, открытие скотов, коты. Ой-ой-ой, вот это открылся. Открылся вот прям как надо ФБ, ФБ, ФБ, молодец 59 хп и удачи ему можно, конечно, пожелать Но, увы <laughs> Одной удачи недостаточно X-God, Z-Player забирает оппонента И счет становится 3-1 Как бы этого все-таки не хотелось э, коллективу Агрессив Но в этом раунде они все-таки уступили Хотя, изначально, учитывая какой был выход на мидл, мне кажется, здесь бессмысленно было надеяться на какой-то положительный исход раунда, ну, при учете того, что открыться без потерь не получилось, так более того, и выход захлебнулся, даже не получив какого-то разменного фрага за гибель всех игроков атаки. Но сейчас полноценный девайсный раунд. Единственный, кто у нас сыграет без девайса в этом раунде, это Кир Го, Но уже раунд начинается с минуса. На миду не совсем осторожно сыграл ФБ, ФБ, ФБ И Кир Го такой радостный прибегает. Девайс, девайс, ребят, я нашел девайс. Минута отрыжего, миднайт шторм. Storm. Погибает э, состава команды Lion7. Ну, и Тайкейт вместе с XGOD плеером портит нервишки коллективу Агрессив. КТ Фризы минус э, Матукас. Ну, и рыжий, в общем-то, последний. Автор энтрифрага и... ну, может быть, и не энтрифрага. Ладно, хорошо. Ну, как минимум, автор единственного минуса от команды Агрессив. Имеет достаточно амбициозную позицию, но снова тайминги и снова в спину убивают игрока команды э, агрессив Почему-то атаки не очень везет и постоянно они как-то спиной выходят да? Очень интересная атака, которая предпринимает достаточно резкие агрессивные попытки зайти на какую-то позицию Но умудряются выходить на нее спиной Дотерские леоны в атаке Сейчас будут ультовать На сразу-сразу много дэмэдж Хаешка, кстати, очень неплохая Хаешка, нет ни одного игрока Атаки, который это не ощутил бы на себе Но в целом демейдж дилинг Прошел достаточно хороший Выход на точку Б и у нас здесь Player Замечает матукса ФБФБО. О! Ничего себе! Ничего себе! Вот это подловил соперника в прыжке, но все-таки точку Б пришлось сдать. Вичблейд остается последним, вырубает КТ Фриза, ну и в общем-то все минусы, которые были сделаны на данный момент коллективом Агрессив, принадлежат ну, разве что, кроме первого минуса ФБФБ ФБ. Все остальные фраги от Вичблейдса и очередной минус также в его исполнении. Но позиция Тайкейта была не настолько уж и читаема. Ждал он оппонента, конечно, с бананом. А банан оказался... Банан, господи, простите. Тайкейт оказался на нуле. Ну и, как вы видите, это 5-1. Ужаснейшие 5-1, дамы и господа. А, Санек, ты случаем язык не прикусил? Нет. Я ждал, что когда-нибудь кто-нибудь все-таки задаст этот вопрос, вот касаемо сегодняшней трансляции. Я был уверен, что кто-то мне его точно задаст. На самом деле, дорогие друзья, просто меня сегодня дико сушит. причина объяснять не буду, но с языком все в порядке. Просто сушит Сухость во рту. Матукас, ФБ и снова Матукас зачищают точку А от. Находящихся на ней Игроков обороны И Лайн 7 неожиданно Практически ничего не сделав в этом раунде Отдают победу в этом самом раунде Парадокс Парадокс заключается в том, что коллектив Выигрывающий 5-1, оказывается умеет Сделать всего один минус и проиграть раунд Так, ну а мы едем дальше Простите, пришлось глотнуть водички, а то раз уж <смех> раз уж появились вопросы касаемо прику... прикусил ли я язык или нет, то нужно все-таки как-то смочить горло, чтобы не казалось никому, что я прикусил язык. Киргол, даблкил на выходе с котов. Ну, здесь Андрей, конечно, попытался побороться, но борьба, естественно, одного против там нескольких соперников на котах, при том, что ты с пистолетом, твои соперники с девайцем, ну, э, по-моему, исход очевиден. 5-3. Надо, опять же, ждать э, полноценный девайс Нужно ждать, когда у обороны появятся автоматы э, Потому что все это не столь уж интересно смотреть Когда, ну, оборона с пистолетами Хотя, хотя, стоит вспомнить второй раунд этой встречи Где Lion7 с пистолетами смогли перевернуть ход событий ну, небольшой размен на котах. Однако Вичблейдс говорит о том, что доминировать будет здесь все-таки коллектив агрессив, хотя с ним есть определенно несогласные игроки обороны. Вот это да! Ха -ха -ха -ха! Просто на плюс В. Просто на плюс В пробежал и сломал лицо сопернику. Ну и здесь рыжий тоже, кстати, пробежал на плюс В и сломался. Досадная история. Досадная на самом деле. Ну. Опять же, парадокс э, данного раунда В том, что команды Line 7 берут пистолеты В который раз уже происходит эта ситуация Ну, как минимум во второй Ну, а если вообще глобально смотреть матч коллектива Line 7 То частенько э, можно заметить, что парни действительно играют на диглах. Как львы Как полноценные львы Чего нельзя, увы, сказать о коллективе Агрессив В этот раз они как-то прям, ну, совсем мягко подходят к э, атаке Тем более на карте Тускан Я считаю, в атаки нужно вообще играть Прям прям здорово-здорово Но вот то, что сейчас демонстрирует Агрессив, это явно не их атака Обычно Собственно, они оправдывают свое название Тем, что играют достаточно агрессивно Но в этот раз Как-то Не похоже Не похоже на, в общем-то, агрессивную атаку Похоже скорее на отряд самоубийц который постоянно выходят ну, с какими-то двумя гранатами на какую-то точку. И погибают на ней. Все, впроч впрочем, неплохо получается у коллектива Lion7. Ну, вот агрессив, я надеюсь, найдут себя. Вроде бы как 10 раундов позади. Есть еще возможность даже выиграть, в общем-то, первую половину. За эту возможность нужно цепляться непременно. Пока же у нас ситуация 4 в 4. На котах у нас на плюс В просто ФБ. Просто на ходу в смог, залепил своему сопернику хедшот. Ситуация 2 в 1. X God Z остался один меж двух огней, Киргоу. Ну, тут просто без шансов. Просто нахрен без шансов. 7-4. А зачем львы при 5 винов подряд после следующего слитого диглами только закупились? Там же по деньгам должно быть на бай хватать Ну, тут нужно все-таки, Жень, смотреть на статистику по смертям, да Смотри, например, Midnight Шторм 10 раз умер, да То есть, представляешь, он каждый раунд, кроме одного, покупает какой-то девайс Откуда у него будут деньги? Нужно же все-таки копить Потому что, ну, дается там тебе, там, 3 с копейками, грубо говоря, за победу в раунде. И ты ее тут же тратишь, э, эти деньги тут же тратишь на М-ку. И типа, беда. И типа, деньги не накапливаются в результате. Ой. ФБ, отличный выход на коты. Трипл килл. Трипл килл демонстрирует игрок атаки. Вич Блейдс подсажен. И в сайде у нас, кстати говоря, находится э, x плеер которого до сих пор еще, между прочим, не чекнули. Но вполне... Вполне себе чекнут. Ну, есть информация, опять-таки, по подсаженному игроку, судя по всему. Потому что x Z-Player не зря, наверное, посмотрел наверх. Ну, под моменталку попытка зайти, но моменталка оказалась не совсем моментальной. И x Z-Player, видимо, от нее даже и не ослеп. Победа в первой половине достается коллективу Lions 7 И счет 8-4. Сань, все равно слышно, как ты будто язык прикусываешь. Наверное, от слюны так слышно. М -м, вполне возможно. Ну, на самом деле, я уже говорил, у меня э, проблема с микрофоном. Ну, он, в общем-то, просто свое изжил. Э, мембранка на нем, к сожалению, начала давать сбой. И периодически я, ну, на монтаже потом смотрю матчи. Переслушиваю. И, собственно, есть какие-то непонятные посторонние звуки Которые я, в общем-то, даже не издаю во время трансляции Но они почему-то откуда-то берутся То есть, видимо, ну, по-русски, скажем, микрофон надо менять Юра Кот что-то пропал, совсем потерялся где-то Ну, не то чтобы потерялся, но, видимо, человек занят 2 в 4 Продолжают пытаться, кстати, агрессивно заходить на точку А И я считаю, что он... зря Почему бы не попробовать повыходить на точку Б, например Ведь когда-то удавалось это делать, в общем Почему бы и нет Ну, как минимум, на нее удавалось заходить Я уж не говорю о том, что там удавалось ли выигрывать раунд или нет Главное, что ребята туда хотя бы заходили Это уже вполне достаточно для того, чтобы пытаться штурмовать именно эту точку ФБ! Отличный выстрел в Андре ну, следом перестрелка с X-God плеером И тут лучше, конечно, не лезть Но... Но все происходит совсем не так, как я ожидал КТ-фриз при аркаде а в коты забирает своего соперника 9-4 а, Аллилуйя, фан, приветствую Приятного просмотра и хорошего настроения Ну, а между тем, дорогие друзья, до конца первой... Ост... Первой половины остается совсем немного И, наконец-то, точка Б в исполнении агрессив Ребята будто бы меня слышат И с деглами наперевес устремляются Именно сюда, именно на точку Б. X-God Z-Player Минус WitchBlades, Blades, но моментальный размен От рыжего и, и понятно, пока Чью сторону в результате страниц Чаша весов, матугас Киргоу! И ситуация Один в один Ну, на мой взгляд, конечно, сейчас опрометчиво достаточно действует КТ-фриз, закончились патроны, вместо перезарядки ну просто решил достать, достать USP и в результате отдал позицию. Ну, какая-то, в общем, вакханалия сейчас происходила и не совсем грамотные действия от игрока обороны, которые, на мой взгляд, и повлекли за собой поражение в раунде. Ну, 9-5. В принципе, счет боевой Я, конечно, на месте агрессив старался бы выигрывать первую половину Но коли уж выиграть ее не удалось То надо хотя бы выходить на 9-6 На тускане через центр терры рашили Я забыл, когда последний раз видел выход 5 э, большой, 3 коты, 2 перемычка на ноге Это же классика Да, кстати, классические стратегии выхода Нынче используются все реже и реже И многие, заметьте Начинают холдить. Неоправданный холд, насмотрелись на профессионалов и холдят там, где холдить совсем не нужно. Ну, как я неоднократно уже упоминал на одном из моих стримов, ребята с респы на шифте выходили. С респы. Вы только вдумайтесь в степень сумасшествия в некоторых матчах. То есть, насколько они боятся, что их кто-то услышит, что они даже с респы шифтят. Вичблэйдс отрезает перетяжку от Миднайт Шторма, и КТ Фриз остается один. Ну, в общем-то, есть информация по торцу, есть информация потенциально по мосту, и, естественно, здесь еще и флешка в лицо, а следом еще две флешки в лицо, и удивительно, что КТ Фриз не сразу умер, но, естественно, ожидаемо, ожидаемо он все-таки погиб. Что ж, 9-6, луз минимум для коллектива агрессив э, Весьма и весьма неплохая ситуация Конечно, она была бы куда лучше, если бы ребята смогли выиграть первую половину Но, опять же, луз минимум Здесь главное не потерять возможность выиграть пистолетку Вот главное не упустить э, этот самый пистолетный раунд Тем более, кстати говоря, Line 7 э, с юспами 3 юспа было докуплено, ну, то есть, соответственно, арморов не так уж и много Ну и вот вам, пожалуйста, Вичблейдс забирает Тай Кейта и Рыжий. Вместе с ФБ еще по минусу в догонку. Андрей последний. А где он у нас? А, о, ничего себе. А вот он где у нас. Он в коннекторе творит какие-то умопомрачительные вещи. Замечательные хэдшоты по Вичблейдсу. Но разве что... К сожалению, для коллектива Lion7 это не спасает от поражения в пистолетке. Тем самым, Агрессив получает такие возможности реализации луз-минимума при учете того, что Lion7 не поставили бомбу в пистолетном. И если сейчас они ее снова не поставят и не сделают ранний бай, то Агрессив могут сравняться э, абсолютно легко. Минус от ФБФБ. Хорошая аркада в малый квадрат, но почему-то там Фриз находился один. Ну слышит, конечно, топот должен слышать. Как он получит опыт, реагирует на соперника в коннекторе. Ну тут опять какая-то вот неоднозначная ситуация получается. Вроде бы смог забрать коннектор, но оттуда поступил размен. Вроде бы и коннектор разменяли тут же. Но опять же это все связано с потерей девайсов. Вот потеря девайсов. Это же минус экономика, по сути, в перспективе. Вместо того, чтобы сохранить -ку на следующий раунд, ты ее теряешь Ты на нее потратил деньги, получаешь Деньги за победу и снова тратишь на м -ку. Замкнутый круг, экономика Не устаканивается Не закрепляется и таким образом Lion 7, ну, наносит Достаточно высокий урон В перспективе своим соперникам Не в конкретно данный момент, да А вот именно игра на перспективу Тайки, и это ничего себе Вот это уже, кстати говоря, неожиданно Но вот сейчас агрессив, вспомнили, что они агрессивная команда И зачем? Зачем сейчас-то было об этом вспоминать? Сидите по позициям, отыгрывайте свои точки Но полезли в аркаду, и за это их частичную Line 7 все-таки наказывают Ситуация 3 в 2 с перевесом для коллектива Line 7 Here go. Перехитрил даже скорее не перехитрил, просто сыграл достаточно нагло Но бомба установлена на А То есть шанс у команды Line 7 на победу в этом раунде Все-таки сохраняется При учете того, что x в данный момент обладает достаточно неплохой позицией Я не скажу, что она прям нечитаема Ой-ой-ой Какая оплошность А оплошность заключается, как вы понимаете, в том, что не убил с первой пули и соперник очень больно попал в игрока команды Lion7. Очень. И, естественно, поэтому достаточно легкое добивание э, от второго игрока э, обороны. И, как следствие, 9-9 и пауза в исполнении коллектива Агрессив. Судя по всему, кому-то из ребят нужно, наверное, куда-то отойти. Не знаю, но давайте пока подождем. Пока почитаю, что там у нас в чатике. Там же, если у Т-респ под коты, первое, ты ктшника с гранатой в руке ловишь, если на ноге выходишь сразу. Ну, Женя, это немногие знают, потому что, блин, серьезно, ну, типа, ты сейчас сказал такую штуку, от которой просто половина игроков будут, это, в шоке. Не поймут даже, что, а что так действительно можно. Можно считать респауны. Все в основном просто бегают на ноге и все, как бы по барабану. С ближним ты респом идешь на коты или с дальним? Если ты хочешь идти на ноге, ты все равно туда идешь. Просто вопрос, с ближним респом ты, конечно, там можешь какую-то доминацию оказать. Ну а с дальним респом ты просто, скорее всего, туда придешь, получишь по голове и пойдешь в следующий раунд. Ну, опять же, такое такое себе. У них своя тактика галактика, но это да, это точно. Всем добрый вечер, ужин будет добрым Рустам, приветствую и приятного аппетита Если ты в данный момент ужинаешь За КТ вообще играть не умею На тускане так сливаться еще уметь надо Ну, это да Это да, с этим я согласен Мне тоже больше нравится атака на этой карте но раунд начинается с разменов 19-й раунд этой встречи И ситуация 3 в 3 Команда Line 7, судя по всему, будут давить точку А Но Вичблейдс, опять же, высказывает свое резкое фи Говорит, не надо, не надо на мою точку здесь нападать Ой, какая ошибка от Киргоу Ну и хороший минус от КТ Фриза Который позволяет, в общем-то, сыграть игрокам атаки на точку Б Вичблейдс, uh, кстати, кстати Быстрые ноги ничего не боятся, собственно, да? И он уже в данный момент находится под шавермой Кстати, это совсем не читаемо, да? Ну, услышал соперника, убегающего на банан Естественно, сейчас он его будет пытаться законтрить Законтрил, да? А несмотря не вдвоем на банане Кстати, если бы сейчас Вичблейдс сидел бы и дефил То вполне возможно успевал бы даже снять пачку Но времени остается все меньше и меньше А двойку оппонентов на банане уж точно забрать не получится Ну, в результате, да, раунд теряется Однако Вичблейдс... Подпортил немножко нервы своим соперникам Убил КТ Фриза Но размен неминуем И это 10-9, дорогие друзья Временный ничейный результат разбивает коллектив Lion7 И победа в раунде в текущем достается именно им Вечера всем Саня лучший комментатор Сергей, спасибо большое Очень приятно такое слышать Приветствую тебя Кто победит, как вы думаете Очень сложно предположить но большинство голосов пока что за команду Агресс. Рыжий. Минус Икс Год Плеер. Оборона, ты посмотри, не лыком шито, как говорится, да? Смотри, как забегают... Где-то навязывают какие-то свои перестрелки Растягивают игроков атаки тем самым по карте, да То есть оставляют э, звено на котах, без того самого саппорта с малого квадрата, да То есть э, в теории сплит-пуш точки А, который сейчас мог бы получиться с малого квадрата через мидл Уже не получится, да Потому что Эндри здесь вынужден э, терпеть своих соперников Но, правда, как вы видите, с, э, с терпением у него все в полном порядке И без хедшота... Эндри во всяком случае не погибнет да? Но здесь находится рядом его тиммейт Киргоу забирает Тайкейта Эндри, разменный минус по Киргоу И Вичблейдс остается в соло И здесь открывается сразу по двух оппонентов 4 хп остается у игрока обороны Против 34 и 8 хп у игроков атаки Ну, бомба, само собой, уже на точке Б, И Вичблейдс понимает Понимает, что сейчас ему просто уже не выиграть этот раунд Чисто технически ситуация полностью проиграна ну, Эндри, сколько бы не открывался в спину, если уж и не в спину, то Вич Блейдс погибнет от рук игрока, находящегося на точке Б. Ну, даже все получилось намного интереснее. Вич Вичблейдс решил все-таки отстрелить своего соперника со спины, но, увы, задача оказалась не по плечу. Всем привет, Саня Лучший, всем приятного просмотра. Коротков приветствую. Приятного просмотра еще раз хочу вам всем пожелать, дорогие друзья Ну и давайте смотреть дальше 11.9 Line 7 вырываются вперед И учитывая, что это атака И если мы судим по моей точке зрения И по статистике Кстати, я рыл, рыл в интернете, копал И все-таки накопал 55% владения карты Находится у атаки Что может сказать... Что, что может, вернее, говорить, дорогие друзья, о том, что атака здесь все-таки доминирует. Да, не сильно, но доминирует. То есть здесь либо небольшой перевес в сторону атакующей стороны, либо скорее равенство. И я бы даже больше топил за равенство, потому что все зависит от команд. Я лично знаю достаточно большое э количество команд. Которые непосредственно играют в обороне гораздо сильнее, чем в атаке на данной карте Вич Блейдс минус эндри Здесь, кстати, обоюдный практически полноценный девайсный раунд За исключением ФБ и Матукаса По-моему, у Матукаса нет девайса Ну и, собственно, ФБ, как я вижу, тоже играет с пистолетом Но западня на точке А, которая в перспективе, опять же, может, конечно, сработать Хотя, как вы видите... Ничего себе, как вы видите, да? Вы видели это? Ну, красивенько. Красивенько хлестанул. Боже мой, еще одному хлестанул. Ну, Но неплохо, неплохо. Ну, вот если бы все в этом раунде сыграли бы точно так же, как ФБ. Но, к сожалению, коллектив Агрессив не все цело играют мощно. Как вы видите, кстати говоря, Midnight Шторм. Ну, явно выбивается, да, из коллектива Увы, его статистика 9 на 17 Как и, кстати говоря, у Рыжего из команды Line 7 Со счетом 6 на 18 Говорит о том, что матч скорее проходит э, 4 на 4, чем 5 на 5 Миднайт Шторм Минус Witchblade, самотука с ответный минус. Ну и, конечно же, все-таки агрессив здесь теряют все шансы на победу в этом раунде. Счет 14-9. Потеряны шансы на победу, разумеется, ввиду отсутствия игроков, так скажем, <с -2> обороны на карте. Тут 55-45 в пользу ТТ-карты это. Ну вот я о чем и говорю, да Но это по официальным данным Полностью согласен, Жень, здесь опять же Все очень-очень вариативно, но Типа чуть-чуть больше половины Карты все-таки находится Под доминацией атаки Но если толковая оборона То, конечно, бороться с ними можно и нужно Я имею в виду с игроками атаки Кирго, вот как вы видите, да, все попытки выхода на мидл, по сути, закрыты. Где оставшиеся игроки атаки, ну, разумеется, они должны были разыгрывать. Сплит с котов, и, ну, как вы видите, такая себе идейка, на самом деле Откуда-то вдруг, не, <laughs> откуда не возьмись, появился Эндри И, кстати говоря, Эндри остался один Но, учитывая, что он вешает достаточно неплохие хедшоты Ну, и глядя на его статистику, можно поверить в то, что он может затащить, да Вот он попадает в голову Матукаса И ситуация приблизительно равная 16 хп против 19, да То есть здесь очень неуверенная и шаткая позиция у игрока атаки ну и нельзя сказать, что Witch Blades намного комфортнее себя чувствует, а вот тут уже сейчас решат тайминги. Воу! Ну это очень жестко было. Это, по-моему, было прям-очень жестко. Ну прям-прям ни хрена себе, здравствуйте. Так в ухо давненько никто не получал. Ну, 14-10 Благодаря такому красивому минусу Команда Агрессив, по-моему, должны словить Сейчас какой-то моральный буст И, на мой взгляд, должны Собраться Но, конечно, Лайн 7 не должны Ни в коем случае Ослаблять хватку и пытаться давить своих соперников Кстати, снайперская винтовка в атаке И вот тут я, наверное, не соглашусь При таком счете АВП все-таки лучше не брать И Вич Блейдс доказывает э, мою теорию Как бы мне кажется, что АВП в атаке на тускане Не настолько решает ситуацию Насколько, например, она решала в, в обороне То есть все-таки игра от позиции со снайперской винтовкой Всегда проще, чем выход на какую-то точку С этой самой снайперской винтовки ну и здесь, собственно, игроки атаки сами себя похоронили Неудачным выходом на коты И достаточно удачные аркады от коллектива Агрессив в малый квадрат Счет 14-11 Между прочим, прям вот жестко Жестко в плане того, что счет Совсем не очевидно, кто сейчас станет победителем Потому что каждая команда периодически совершает ошибки Оно и понятно, это все-таки непрофессиональная strike сцена так что нет идеальных. Но победит тот, кто меньше ошибается, что очевидно. Ну сейчас небольшая потасовка под э, малым квадратом. Чуть-чуть пошумели под зигзагом. Немножко потрепали банан. И быстренько ушли обратно в малый квадрат. Что, собственно, может говорить косвенно о том, что, возможно, будет перетяжка. Однако сейчас, конечно, КТ-фриз очень сильно рискует. Потому что получить в голову, например, с банана э, от игрока обороны и потерять пачку... Но это не самая, наверное, лучшая перспектива, тем более осталось 5 хп всего-то навсего Кирго забирает тайкейта, ну и x-god-z-плеер, конечно же, разменивает Ситуация снова неоднозначная, но э, атака все-таки в перевесе И, естественно, позиционно этот перевес реализовать будет достаточно просто в принципе, нужно просто втроем зайти на какую-то точку. Там в любом случае будет один из игроков обороны. Ну, вот не угадывают. Заходят не совсем туда, куда нужно. ФБ ФБ на дальней дистанции вырубает своего соперника. И теперь у нас уже равенство. И, соответственно, игроки атаки остались без того самого... Ничего себе, Здравствуйте. Вот это, кстати, было сейчас неожиданно, а ведь Матукас должен был э, охранять эту самую позицию и прикрывать тыл своего тиммейта. Но он его продал. Он, черт возьми, его продал и продал, между прочим, коллективу Лайн-7 матчпоинт. Счет 15-11, дорогие друзья. Один раунд отделяет коллектив Лайн-7 от победы в этом финале и от звания сильнейшей команды по версии Блодкапа. Думаю, L7 сильнее, но сердце верит в агрессив. Ну, посмотрим. Посмотрим. ФБФБ. Энтрифраг по Миднайт Шторму. Ну, начало, опять же, достаточно хорошее для коллектива Агрессив. Но, как вы знаете, команда частенько любит начинать хорошо, но заканчивает раунд из рук вон плохо. КТ-фриз делает дабл-кил, но, правда, теряет всю команду, а в результате еще и после перестрелки с Матукусом теряет голову. Ну, опять же, на лицо, конечно, раунд без идеи. То есть коллектив Лайн-7 что решили сделать? Просто выйти, вот просто выйти и все. Это все, что они хотели сделать Они, собственно, так и сделали Решили пострелять в малом квадрате Решили пострелять в большом квадрате И там, и там не получилось Ну что, идем в следующий раунд Именно, наверное, я думаю, приблизительно такой диалог И был у ребят в ТС А теперь, между прочим, Line 7 без девайсов То есть потенциальная отдача 13-го раунда И излишнее осложнения В проведении данной встречи для львов но, опять же, команда агрессив абсолютно комфортно. Должны себя чувствовать рыжий. Ну ты чего? Ну, это совсем уж прям было прям слабо-слабо. Матукас! Матука с 4 минуса, и Вич Блейдс добирает пятого, не отдав своему тиммейту. Ну, тут ладно, тут вопрос уже не в эйсах. Тут вопрос, дотащит ли агрессив до овертаймов. Остается взять еще два раунда. И в таком случае этот матч продлится, и итог будет еще более непредсказуемым. Но пока что Львы определенно, конечно, в любой момент могут закончить эту встречу. Вопрос, сумеют ли. Ну и, конечно, если агрессив будут э, чересчур Агрессивно отыгрывать позиции Lion7 поймут, как контрить э, Данные аркады, например, вот на тот же самый минус Ой, господи, на тот же самый минус, простите На тот же самый middle То, опять же, перспектив Перспектив на победу у команды Lion7 станет еще больше Но, однако, entry frag за коллективом агрессив Снова не последовала размена То есть, ну, львы... Вроде бы как, типа, мы львы, да? Мы львы, мы по одному будем ходить. Мы же гордые и сильные. Но это не всегда работает. При этом есть, кстати говоря, заслонный казачок в каналке. Но пока этот казачок дойдет до скрипа, тут, скорее всего, уже можно не выходить, да? Как вы видите... Ну, полностью провальный раунд от коллектива Lion7. Каждый игрок атаки умер в одиночестве. В гордом, но, черт возьми, в одиночестве. Никто не помогал. 15-14, дорогие друзья. Матчпоинт. И последний раунд основного времени. Последняя возможность у команды Line 7 выиграть без овертаймов. Ну и, конечно, последний шанс для коллектива Агрессив продолжить эту встречу. Если, разумеется, в этом раунде будет победа. Кстати, это будет несложно сделать с таким-то поджимом малого квадрата, дорогие друзья. Ситуация 4 в 2. Но она моментально меняется на 3 в 2. Неожиданность, неожиданная встреча в коннекторе И, кстати, дорогие друзья, 15-15 Вот те и пошутили, как говорится они а шутя, у нас здесь допчики подъехали Неожиданно, но факт остается фактом При счете 18-18 будет запущена вторая серия овертаймов Ну а при счете 19 и сколько-то еще Мы с вами увидим э, победителя Вот такая вот история Сань, как никто? Я же не зря за них топлю. Ну, ну ладно, ладно, хорошо. Привет, Санек, как дела? С весны не виделись. Ой, господи боже мой, приветствую. Э, явился, не запылился. Ты как вообще, живой, здоровый? Ты куда пропадал ты еврей? <coughs> Доброго вечера, хорошего стрима, Лемур Хой, приветствую. Спасибо большое и приятного э, тебе просмотра. 19.17, агрессив вин. Ну посмотрим, ставочка неплохая. Почему бы, собственно говоря, и нет. Ну, во всяком случае, при учете, если не стоит, конечно же, забывать, да, что агрессив в обороне, по сути, сыграли круто. И овертайма они начинают также в... Как оно называется, господи, в обороне, да То есть мы получаем ситуацию, в которой Lion7 начинают первую половину Овертаймов за Сторону, за которую они сыграли весьма И весьма посредственно, они не смогли дотянуть Всего-навсего один раунд Овчинникова, спасибо большое за подписочку на Twitch Ну что ж, стартанули допы Пауза от коллектива Lion7 закончилась И мы смотрим Дальше И смотрим мы дальше Все за тем же самым, дорогие друзья ФБ, ФБ Невзирая на смоки, уничтожает Эндри И у нас бот У нас бот у коллектива Lion7 Я, кстати говоря, не сразу это заметил Но, да, появляется Nothing У коллектива L7 И это большая проблема хорошая хаешечка от КТ Фриза минус ФБФБ ФБ, но что делать с еще тремя соперниками при том что КТ Фриз как бы свою позицию то уже спалил да Лейзи Бир приветствую ну КТ Фриз уходит в респаун но опять же сидение в респауне и сейв снайперской винтовки ни в коем случае не помогут победить и я хочу обратить внимание что единожды раунд как как я считаю, был проигран Именно из-за наличия снайперской винтовки То есть попытка сделать Энтрифраг с котов Превратилась в то, что сделали энтрифраг на вас И как следствие Этот энтрифраг попытались отыграть Но не получилось И команда агрессив, собственно ну, просто спокойненько перестреляли Lion7 за счет уже численного перевеса Поэтому все-таки не стоит, не стоит, на мой взгляд Брать АВП, АВП, да, порой Хорошо, но не в таких условиях, дорогие мои друзья Эндри, ну, максимально неудачные тайминги А Матукас, однако, просто, по-моему, разошелся не на шутку Nothing, кстати, бот Бот с хаешки взорвал сейчас киргу Рыжий, минус со снайперской винтовки Вот та самая снайперская винтовка То есть АВП в обороне Которая вполне себе играбельная И которая действительно может... Какой-то, так скажем, импакт принести 17-15 Второй раунд первой Половины первой серии овертаймов За коллективом агрессив Собственно, то, о чем я и говорил, да Ну, ну оборону у агрессив, очевидно, гораздо лучше Потому что атаку они выиграть не смогли А в обороне смогли даже камбэк сделать Ну, соответственно, Line 7 э, Выиграли, играя в обороне Ну, и в атаке тоже из себя Особо ничего не представили но, в принципе, при таких раскладах я не удивлюсь, если увижу что-то подобное Типа 18-18 и следующая серия Ой-ой-ой, какая ошибка от Вичблейд За, дамы и господа, 4 в 2 Абсолютно на ровном месте коллектив агрессив рассыпается И их оборона просто меркнет по сравнению с атакой от Львов Но остается Матукас Надежда на что-то литовское, видимо, все-таки Везение, как по мне, тоже часть игры, я согласен. Безусловно, Лэйзи Бир, без, висе... без веселья, без хотел сказать, без везения, конечно же, ни о чем даже говорить. Просто банально, вот, в начале матча дважды игроки команды Lion7 открывались под своих... Ой, прошу прощения, дважды игроки команды Агрессив открывались под соперников спиной. То есть просто не везло, они не угадывали. И из-за этого проиграли, по сути, два раунда. Поэтому, конечно, не при... вообще вот просто ни при каких условиях даже с этим нельзя спорить. Везение в Counter-Strike тоже имеет достаточно ощутимый вес. Ну что, дорогие друзья, смена сторон и команде Агрессив для победы нужно взять два раунда. Команде Line 7 все три. То, кстати, для них по идее будет не так уж сложно, но вот тена, дорогие друзья, вот тена. Midnight шторм делает дабл килл на это, получает э, Размен Ой, матукас. Ой, матукас останавливает выход на точку Б, и в результате теперь у нас ситуация ну плохая. Плохая ситуация для коллектива Lion7. Один КТ-фриз остается, но Матука забирает и его. 18-16. И теперь, дорогие друзья, получается у нас матч-поинт. То есть победа может достаться коллективу Агрессив, но не может достаться коллективу Lion7. Для того, чтобы победить, им нужно сначала взять два раунда и выйти на 18-18. И уже потом в следующей серии овертаймов пытаться выигрывать. Но куча гранату агрессив в руках. Это говорит о том, что ребята готовы к раскидке какой-то позиции. Прокидывается достаточно жестко мидл. Попытка занятия зигзага тоже имеет место быть. Но Матукас, по-моему, немного заигрался. Я все-таки думаю, что излишняя агрессия не всегда бывает здраво, так скажем. Ну, точка А потерялась. Неожиданно практически ни единого фрага, сделано не было. Один-единственный размен. Но точку А лайн 7 умудрились отдать своим соперникам. Ну, хорошо. Игра от ретейка, окей, понимаю. Но где бомба? Почему агрессив ее не установили до сих пор? Кирго! А что? Что-что-что-что-что-что-что происходит-то? Куда игроки команды лайн 7 деваются? Эндри же остался! Он еще может затащить! Минус Кирго! Ну, тут нужно забрать восьмихипового ФБ-ФБ и сотого Вичблейдза. Вот, конечно, сотого Вичблейдза забирать будет очень сложно. Ну, при учете того, что ФБФБ куда-то бежит за бомбой, непонятно вообще в каком направлении. А она у них опять в респауне. Ну, классика. Классика жанра. Еще будут игры сегодня? Нет, на сегодня это единственная игра. Ну что, попытка поставить бомбу будет на, на точке. А, Эндри. Чудом! Чудом выживает. Еще и Вич за Забирает 8 хп у последнего соперника. И неужели это клатч, дорогие друзья? Ну, естественно, игрок атаки лезть здесь никуда не должен. А вот, кстати, почему Эндри не спешит? Для меня на самом-то деле загадка. На мой взгляд, все-таки стоило бы пошевелиться, потому что времени не так уж и много. Да, есть дефюз киты. Ой-ой-ой. И это клатч, дамы и господа. Один в три. Игрок команды Lion7 вытаскивает этот очень и очень непростой клатч. Так, и куда-то вдруг внезапно пропал звук. Вернулся или нет? Я не понимаю. Так, нет, вернулся звук. Странности, странности 18-17, дорогие друзья, прошу обратить Внимание, два бота У команды Line 7, потому что Игроки Line 7 не очень-то Верили, собственно говоря, в своего Тиммейта и просто ливнули Молодцы, финалы мы просто ливаем Последний раунд основного Времени никакого не основного Последний раунд э, Первой серии овертаймов, либо 18-18, либо победа коллектива Агрессив, вы посмотрите, что nothing, nothing, прошу прощения Вытворяет, какие 360, жаль соперников Нету рядом, да? Ну что, Агрессив Ставит бомбу, Миднайт Шторм Минус рыжий, ситуация Очень непростая Для игроков коллектива Агрессив, потому что их Меньше И еще и позиция достаточно каверзная У Эндри Матука Забирает... Ой-ой-ой, ми... ну все Ну все, дорогие друзья С такой непробиваемой атакой Никакие ретейки, в общем-то, не страшны Итоговый счет встречи 19-17 и коллектив Агрессив Все-таки становится победителями Бладкапа, за что их Я, естественно, с чем, вернее Простите, я их и поздравляю И желаю им Естественно, не останавливаться на достигнутом и продолжать э, турниры. Играть, собственно говоря, и выигрывать. Насколько это, конечно, будет возможно. Но команде Lion7 желаю больше тренировать Тускан. Часто видел их на Тускане и часто замечал, что атака у них, ну, прям очень плохая на Тускане. Ну, вот прям не должна быть такая атака. Э, поэтому я все-таки э, считаю, что стоит немножечко потренировать именно эту карту, если уж так часто львы ее играют. Но пока только второе место, увы.